Всем хай, с вами Юджин и мы продолжаем с вами играть в Little Nightmares, часть вторая. У нас с вами, боже мой, все с каждым выпуском все более стрёмные монстры, боссы. Не знаю как, комнаты где они нас встречают и пугают как хотят. В этот раз <сусловно> просто какой-то сумасшедший патологоанатом, я не знаю, так его называют в разработчике самой игры. Потому что как правило всегда есть какой то кликуха у монстра. О нет. -у -у -у -у -у. Они так круто отыгрывают своих монстров. Короче, паталлагонатам. И мы, кстати, прям можем туда упасть вниз, так что надо быть аккуратней. Так, здесь нужно будет совсем да, тихому ходить. что его стихи это потолок. Не знаю, почему потолок, кстати. А это что такое? Это, таким образом мы можем спуститься? Что ты скажешь на это? <звук> <звук> Нет, это просто знак. Нам нужен ключ. Нам нужен ключ, который, возможно, у него, да? Так, смотрите, вот здесь... Очень все громко. Там мухи. Что за кучка говна нас там ждет. <свист> <свист> О, -о, О, боже мой! Мы снова сами по себе. Так, я, пожалуй, сразу под стол. Не нужно рисковать. Или нужно. Короче, у какого-то трупака точно будет ключ. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А если... Если все это... Погодите. Стоп! Это морг с реальными людьми. Это реальные люди. Отсюда он берет органы И оживляет манекены Стоп! Ключ М -м Как мы можем? Может быть ведро? Нет, оно тяжелое о, а, жесткая. Смотрите, как они обмотаны эти трупы. Понял. Погодите, сюда. Ты закройся. А, мне разбилась. Я понял. Нужно прыгнуть от отсюда. Все. Тут все продумано. Смотрите, тут вообще какой-то задвинутый трупачок, который никому, видимо, не нужен. Есть. Я даже знаю, что ждать сейчас. Ладно, давайте спокойненько. Идем. Не боимся ничего, в ящик с вонючками, давай, шестая, молодец. Окей. Тихо, тихо, не шуми, не шуми, не шуми. Нам надо быстро открыть. Тут вообще не где прятаться. О! Пойдем. А, фак, замок. Так, позвольте. позволь, Все. Тут надо наверх. Вот это томительное ожидание. Когда он нападет? Когда он... А, черт. А, вот что я сделал? Да чтоб тебя? Нет, нет, нет, нет, нет. не исп... Да не спускайся ты. Я случайно... Ты совсем будешь повторять, да? А если я спрыгну с крыши дома, тоже прыгнешь? А? Тоже прыгнешь? Все. Надо просто наверх -то нажать. Это я X случайно нажал и он прыгнул. Точнее, на A. А. У нас на A а прыжок. И удивительным образом, но в этих кишках, которые явно не рассчитаны на то, чтобы пролезали всякие вот эти вот боссы, Манекены. Есть какая-то лестница для подходящего по нам размерам, да? Нужен предохранитель. Черт подери. Что он делает? Э -э вон он, вон он. Как же нам туда попасть? Это он помыл руки? Это он типа о гигиене заботится? Слушайте, ну это профессионал, хороший. <свы> так, сейчас он снова, да, это сделает? Что-то он... Что-то он замутил. Работа вообще не имеет смысла. Что он делает? Зачем он это делает? Давай. Я не, я не знаю, как... О! Живой. Дышит. Уже такое ощущение, как будто я в аутлайсте оказался. Мы, типа, можем его потом отключить от аппарата жизнеобеспечения, да? Я думаю, он только спасибо скажет нам. А -а -а. Куда нам здесь? Понятно. Сейчас ему это очень не понравится, да? это чертовски, блин, не понравится. Он попытается спасти. <свист> так, побежали. А, как нам? Так, я понял, я помню. Механика уже ясна. Достаточно! Достаточно! Доста... Достаточно! Почему не запрыгивает? Фух, нервозно! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Быстрей! Как он пытается прям активно спасти жизнь тому чуваку! не знаю, что чем он так ему дорог. Что его напарник? А Почему не ее? Ему нравится желтый цвет? Все, тут надо бежать. Давай, давай, давай, давай, давай. Я не боку, не могу. Ага! Ага. Хитро. Очень хитро сделали так. Тут надо будет подрасчитать. Бегом, ага. бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Так, ты первая, да. Быстро бегаешь, когда надо. А? Может игру за меня пройдешь? Не, не мне самому нравится. Да. Они опять же обучают нас с помощью механики. Так, все, все нормально? А, так надо. Странно, он не опрокинул в этот раз. Секвенция другая. Почему? О, о. Нет! Пожалуйста, пожаруйте, пожаруйте, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, быстрей. Господи. Он спустился с потолка. Он изменил своим принципом. Так, в крематорий. Который раз, блин. А -а -а. Все, мы сожжем его. Так, нырнуть! Пожалуйста. Шестая. Чуть-чуть быстрее. Чуть-чуть. Что ты должен сделать был? Я не понял. Она выдернула один пруд. Я попытался выдернуть следующий, но ничего не получилось. Сейчас. Что-то я не заметил явно. Да беги ты уже. Так, скорей. Так вот она выдергивает первый. В какую сторону мне его? А -а -а. я не успел. Блин, как надо быстро все делать. Давай, давай, давай, давай. Побежал. Ах, целая куча. Столько праха. Давай. Да есть. Скорей, скорей. Да. У -у -у -у -у -у. О, мне даже жалко теперь. Почему ты его... Она села греть ручки Пойдем Пойдем Шестая, пошли Пойдем Ты нужна мне здесь Вот каждый эпизод, он и не затянут, и он такой полон сюрпризов постоянно, и все эти персонажи, они такие... Кстати, вот и заметили, какая музыка играет при всем при этом? Есть как-то доля трагизма. Мне и даже стало немножко жалко этого чувака, я все таки не такой жестокий, как может показаться. Мы сожгли его, хотя он постоянно нас убивал. Так, ой, потому что это кат-сцена, нет. Мы закончили с больницей? Здесь все? Какая-то гази... Погодите. Автомат с газировками. Она просто так светится примечательно. Мы можем как-то... Ага. Походу, это нужно. Ой, ой. Уронил. Сорян. Да! хочу колы метнуть а может она не нужна а нам не нужно мы в который раз бегаем через окно это вот мы все эпизоды через окно сбегали из школы по моему из от охотника снова здесь переулки. И снова башмаки повсюду валяются. Пошел ты башмак. Окей, какой у нас следующий будет эпизод? Что дальше нас ждет? Я вообще не представляю. Ладно, может быть, теперь будет тюрьма. Хотя это будет слишком похоже на то, что сейчас уже было. Что это такое? Это тела людей? Они сбрасываются? Ой. Мы просто в жилом доме теперь. Это, это женщины с мужчиной ругаются. чувак а, в теле кубился это вряд ли босс скорее всего просто типичный не знаю житель этого дома окей нас ждет бытовуха походу вот следующая тема Мне не нравится этот Звучок Они его нас убьют, а? Он убьет нас А, таких будет целая куча здесь Да, нас ждет бытовуха Я себе включу свет Ничего не произошло но Ладно, мы не будем пока делать выводы Пока непонятно Так Кастрюли стоят, крыша протекает Зашибись а, Не получилось, да? Еще разок <свеск> Ванной? Она сидит в ванной и смотрит телек. Сейчас мы убьем ее, как в фильме Психо. Музыка прекратилась. У меня нет комментариев, я пока не понимаю. Я не понимаю, что конкретно за месседж тут. Так, хорошо, смекнул быстро. Чуть не упал. Хорошо, мы должны здесь допрыгнуть. А -а -а -а. Я, я справлюсь с этим. А, я думал вниз. Я подумал, что он так дернулся вниз сначала. А я думал, мы вниз поедем. Ага. Все, я тебя понял. Игра, спасибо, что подсказала. Так, хорошо, нам нужно будет потом вызвать шестую Понять бы историю этого чувака Где ее рассказывают? каким образом? Вы писали в комментариях, что Мол, история шестой, предыстория ее Рассказывается в комиксе Но комикс... У меня есть на самом деле комикс? Мне присылали как-то Так, все, мы ты тут, ты тут, а Оу Подожди меня здесь, я сейчас что-нибудь придумаю Игра подскажет Не подсказывает Погоди, вот я еще раз попробую Сильнее открыть, сильнее не открывается О! Так просто? Просто зайти в следующую комнату? Я думал, будет сложнее Почему так просто? Это решается все? Не, подск... <смех> Не споткнись Нам сюда, давай Так, а что мы сделали? Мы изменили направление лифта. Теперь он должен поехать вниз, да? Стой. Нет, мы отсюда пришли. Все правильно. Ты как? А, почему ты... А, нет. Нет, нам не надо так делать, как я неправильно подумал. Ты что-то знаешь, и не говоришь мне? Стоп опять хорошо. Смотрите, кто изображен на рисунке, там гном? Так, я что-то не врубаюсь. Она может со мной зайти? Ты со мной зайдешь? Стоп. Дай мне свою руку. Дай мне свою руку. Так. Теперь... Нет. Сюда она точно не хочет. И сюда она не хочет. А куда мы хотим? Стоп. Ага. Ага. Теперь... Все, я понял. Нифига себе, как прикольно придумано. Мы вызываем лифт. Теперь нам нужно успеть в него прыгнуть. Да-да-да, все. Ох, хорошо, что я быстро догадался. Так, с домом быстро забрались, да? Что это? Нет! Какая-то башня, она влияет на нас, походу. Изображение какое-то стрёмное стало. Нет, нам надо наверх. Что это за огромная корпорация там? Мы видим нашу конечную цель, судя по всему. Ну слушайте, точно, э, все, мы идем уже почему-то пути. Кто-то до нас проложил. Такие же детишки, как и мы. Судя по всему. Мы прямо не заморочились, создавая там лестницы в шахтах. Здесь мы ее оставим одну, да? А, нет, все хорошо. Вот здесь мы ее... Нет. Нет, мы все еще продолжаем. Вот я вижу вот это вот здание. Оно прям очень далеко. Нам еще идти и идти. Тихо. Тихо. Ладно, это просто капли. А вот здесь мы точно будем прятаться. От кого только? мы? О, весь дом рушится Может быть нам надо бежать? Может быть нам быстрее? Давай Ох, как я... Съ... Хорошо, что я смекнул Все это ветхий дом Тут все будет рушиться, надо просто бежать Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как все плохо. Прыжок. Куда он попрыгнул? Ее завалило. И меня тоже? Все, мы проиграли? Нет. Это так нужно было. Мы одни остались. Фонарик жив. Сдохла. Жива. А вот фонарик, кажется, сдох. О, ноги целы? Ой. Фонарик сдох. Все. Ты можешь ходить? Может. Руку дай. Все. Прощай, фонарик. Спасибо за все. Пойдем. Ух, ну ладно, она жива. Ну, в принципе, да, это же как пока что мне кажется, что это приквел. Я специально не читаю особо комментарии ваши на счет того, что это такое за часть сиквела или приквел. Не хочу спойлеров, потому что они могут случайно быть, даже не нарочно. Такое бывает иногда. Смотрите, какой-то слендермен в шляпе. Вообще, это комната. Такое ощущение, как будто я уже был здесь. Что это? Что это было сейчас? Что это сейчас было? А, телек. Ладно, идем. Это мы любим уже. Окей, надо как-то правильно расположить этот коридор. Нет? Так, хорошо. Сейчас вот сюда. Второй раз. И теперь... Ладно. Мы просто бежим. Можем? Мы подбегаем? Тихо. Давай открывай. Мы сейчас увидим, что там. Кто это? Что за слайдер? Мы видели рисунок в этой комнате. А, все трясется. Окей, okay. в прошлый раз была мадам. Вон он! Так, так, так, так, нет, идем, идем отсюда. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. нет! Его нафиг ну его нафиг а -а. так идем за ней она сюда и побежала где ты что ты от меня хочешь спрятаться я под кровать а -а -а. это было это я проиграл да окей хорошо Попробуем спрятаться там же, где она. Она знает его, интересно? Или это только мой враг? Пожалуйста. Да что-то это меня вообще не прячет здесь никак. Тут попробую. Чего? Как тогда? Так, дайте подумать. Попробую под кровать забежать. В этот раз почему-то не получилось, но сейчас точно получится. Мы сейчас просто будем бежать очень быстро. Вот этого спотыкались обо все какие-то ну, круги делали. Это все было очень. Вот, он даже сейчас выбежать не успел. Настолько мы шустро все это делаем. Я сюда. Куда ты? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, мы нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Вот на этой, друзья, интригующей ноте мы с вами заканчиваем этот эпизод. Продолжим в следующий раз. Мне обидно, мне обидно, что мы не смогли как-то помочь ей. Я понимаю, что игра так задумана, но я чувствую, что мы струсили немножко. Ах, ладно, мы реабилитируемся, думаю, в следующий раз, мы ее точно спасем. Надеюсь, по крайней мере. Очень надеюсь. Огромное всем спасибо, что смотрели, лайкайте, если вам понравилось, комментируйте, пишите ваши мысли по поводу игры, что символизируют эти этапы, которые мы проходим, эти существа, которые мы проходим, потому что тут все как-то связано так или иначе с жизнью нашей, которую которой мы с вами проживаем все. Пишите ваше мнение, что вы думаете, мне будет очень интересно почитать. Огромное всем спасибо, еще раз с вами был Юджин и всем... ПЯТЬ!